Всем привет, в этом видео я буду работать в Substance Painter, но как ни странно, начало идет с 3D Max. Значит есть у меня модель и чтобы ее не показывать целиком, не текстурить, я от нее шлем и буду текстурить шлем. значит шлем на развертке занимает вот такое вот место деталей на этой модели очень много и вот значит такой вот получился наш шлем сейчас покажу вам симсы швы здесь значит я вот так вот сделал эту развертку вырезал основание шлема, вот эти вот э, уши, ну и пополам его разрезал, но э, у шлема присутствует что-то вроде очков, да, то есть мне нужно вот эту вот часть отделить и отдельно ее затекстурить. Как это сделать? Э, чтобы не мучиться опять с разверткой, так как она уже развернута и перепекать карты, все это перераспределять сетку на развертке это долгая история я это сделаю с помощью ID карты то есть ID карта у меня уже есть но шлем там отдельный как вы понимаете только вот основание основания шлема и вот эти уши так, сейчас. Все остальное можно отделять только с помощью IDMAP, то есть с помощью цвета. Так, сейчас я покажу IDMAP по материалам. Я ее сделал вот такое вот количество деталей. Вот шлем, вот его цвета. Такой зеленый, зеленоватый, в общем. И мне нужно отделить, в общем, вот это вот, очки его, и гребень отделю. И хочу уши еще отделить, чтобы было удобно текстурить. Значит, что делаем? Ну, вначале давайте запечем вот это вот все дело с помощью встроенных 3D Max инструментов, Render UV Template. Текстура у меня размером 4.96. И задаем здесь тоже самое. Размеры нашей текстуры. Чтобы совпадали координаты текстурной развертки значит здесь показывает visible edge оставляем sims убираем пересечения тоже убираем и я оставлю solid то есть серый такой цвет render быстро он делается очень и вот такой у нас такая у нас сетка вот получилось вот она Сохраняем. В так. 2. Такой же самый формат. 2D файл выбираю. В Airframe 2. Сохраняем. Так, вот у нас получилось такое вот дело. Это мы уже в Photoshop. Е. И откроем интересующий у нас файл. WebFrame 2. Вот он. можно сделать по другому даже давайте вернемся в 3D Max и уберем Visible Edge и запечем еще одну карту только без ребер Airframe 3 и вставляем его сюда это закроем значит второй файл который мы отрендерили просто э, сплошной цвет идет Но относительно сплошной какие-то здесь артефакты все время надо настраивать 2D файл так, теперь э -э -э, наши очки проходят вот в этом месте. Если все правильно, сетка нам указывает, она указывает правильно. То есть два ботка есть. Вот одна линия. А вот сверху вторая линия. Ну и получается такой бортик. И нам нужно внутреннее выделить. Это будет стекло. Здесь я просто выделю для того, чтобы было удобнее текстурировать. И гребень этот выделю, чтобы возможно залить его отдельным цветом каким-нибудь. Вот и далее приступим к текстурированию в Substan Paint. Так, ну для этого надо сначала сделать карту. Так, открою я еще один файл. Material ID. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И прямо в нем можно будет рисовать. Так, ну для начала выберем цвет, каким мы хотим залить нашу ID-карту. И здесь на шкале что-нибудь выберем. Ну, допустим, вот такой. Куда-нибудь сюда перемещу, чтобы он ни с кем не совпадал. Так, цвет у нас есть. Теперь здесь делаем прозрачность. И берем, допустим, вот этот инструмент выделения прямоугольное лосо и аккуратненько по вот этой вот сетке выделяем. Можно, конечно, в собственности это все делать вручную, но тогда будет заметные заметные рисование от руки будет заметно и не так будет смотреться, как хотелось бы. Все-таки это робот, да, это делается все на станке. Станок у нас режет в основном ровно так выделили линию нажимаем на заливку и заливаем файл так, вот такая получилась улыбка нормально теперь Смотрим, где у нас здесь на развертку еще нужно сделать. На развертку точнее выделить. Я хочу еще вот эти вот части. Где они находятся? Находятся они вот самая крайняя линия. Переходим в Photoshop. Ищем наши вот эти вот уши. Подключаем нижнюю сетку, чтобы было видно. Делаем прозрачный верхний слой. И таким же самым способом выделяем. Но можно, можно взять другой какой-то цвет. скажем вот такой. И таким же образом выделяем. Прямо по сетке. Потому что развертка, она делается не идеальной, а все-таки с какими-то, да, от идеального примитива, примитива в виде окружности не получается. Поэтому нужно выделять строго вот по этим линиям. По линиям сетки. Чтобы наша Линия на э, готовом результате была идеально ровная, Ну или приближенная к этому. Катров снимаем выделение. Переходим к следующему уху. И оно... Вот оно. Выделяем опять... Так, и заливаем. Так, Смотрим, что у нас получилось. Хорошо, все получилось. И теперь еще один момент, который я хотел выделить в этой модели. Наверное, все-таки вот здесь я эту линию пущу. Так. Где она проходит? Проходит она... Раз, два, третья, в общем, да. Третья сверху. Раз, два, три. Нет, четвертая, четвертая. Четвертая линия. Вот четвертую линию нам нужно выделить в фотошопе. И изменим цвет также. Возможно, это будет все одним цветом зали залито, но вдруг, мало ли, Я захочу какой-то сделать карбон, допустим, сверху, или еще какую-то вставку. Ну, поэтому лучше изменять цвет, это несложно сделать. Окей, okay. шлем, ищем шлем, и четвертая линия. Раз, два, три, четыре, вот она. Проверим, как она здесь выглядит. Да, это вот закругление такое идет. И выделяем ее. Чтобы перемещать в фотошопе, зажимаем пробел, появляется ладонь, и тогда можно перемещать изображение по нашему. Вот такие вот подготовительные моменты они как бы нужны эта модель мне ее моделировал не я мне ее нужно было поправить ну, в результате там заказчик отказался я ее как бы из чтобы ну, там чтобы не полить эту модель, да. Я ее скрыл. И только шлем. Шлем как бы, ну, не могу сказать, что он какой-то там из ряда вон какой-то супер-упер. Поэтому думаю, что его можно показать. Ничего в нем такого нету, потому что был заказ такой, срочно, быстро все это сделать, но за... За 4 часа сделать развертку. Некоторые детали ретоп надо было сделать. Потом еще текстурирование, но ну, это нереально. В общем. Заказчик психанул и отказался. Ну, дело как бы заказчик. Если есть такие люди, которые с такой скоростью могут сделать. Я с такой скоростью не могу сделать ну естественно требования выдвигаются уже все было отлично сделано, замечательно так заливаем смотрим что у нас здесь получилось получилось хорошо выбираем, убираем выделение и здесь осталось небольшой артефакт и берем кисть и Нужно сделать меньше ее. Кликаем в одном месте, зажимаем Shift. Проводится ровная линия. Shift. Так, есть надо жесткую выбрать. Чтобы она закрашивала сразу. Что немного вылазит, а, как бы за пределы того, что было, ничего страшного, потому что идет здесь паддинг, и рядом стоящие а, текстурные элементы, развертки не перекрываются, поэтому все в порядке. Ну или можно так просто провел на весь этих <смех>, так. Сохраняем значит рабочие вот эти вот э, вспомогательные карты ID там в Airframe, я сохраняю успех а которые карты идут в движок уже в PNG 16-битный канал это ну как требование там, для движков особенно для Normal Map и для внутренних карт Substance Painter также yeah. лучше ID Material ID пересохраняю. я раньше сохранял оставлял э, запеченные карты в Photoshop но они весят очень много и я сохраняю в PNG с минимальным то есть с максимальным сжатием но самое медленное сохранение а потом уже работаю как бы в остальных программах в частности Substance Painter во-первых это облегчает работу там потому что иногда Substance ну, вырубает компьютер у меня такое было повесать свои идеи. и сам файл Photoshop повесит до 3 гигабайт это очень много Поэтому я запек, вытащил из Фотошопа э, нужные мне карты, нормалка, что э, там, тикнес, вот эти вот все, ао, они сжимаются и весят немного, 100, э, 200 мегабайт против 2-3 мегабайт в формате Фотошопа, так. Запекли мы, в общем, с вами ID, карту. Потошу просто свернем. Макс. Макс уже, наверное, не нужен. Так, шлем я сохранил. Вроде бы в AMG. MG. Helmet, да. Так, ну пока месяц спускай останется. И переходим с вами в Substance Painter. И начинаем э, работу с самого начала. Новый проект. И выбираем нашу наш шлем. OBG Felmet. Здесь выбираем 4.96, документ, резолюшн разрешение документа. И я добавляю сюда карты, которые я запек с, со всей модели. Туда входит нормал Normal Map, который я перепекал с High Poly на Low Poly. Так. Текстуры. Вот Альбеда у меня там уже Есть. Вон там красный цвета, но ну это я уберу. Не знаю, буду использовать беда или нет. АО, Круатура, материал не нужно, нормал, нормал, position, thickness. Material ID нужно. что потом еще, если не хватит, добавлю. Так, так, так, так, так, так. О, вроде сапаретка, окей. Рабомент назвал на самом деле рабомен называется О. решил посмеяться ну вот у нас голова общем есть которую потом я текстуру могу сохранить а, smart материал и уже перекинуть на общую модель но вам естественно я это не покажу чтобы не полить как я уже говорил модель так Есть у нас такой вот шлем переходим текстур сет Set settings здесь можно настраивать добавлять карты в частности вот, ну, можно добавить допустим момент Occlusion а чтобы потом ее запекать и вот у нас здесь вот, uh, Bake mesh maps то есть карты которые можно запекать uh, в среде substance но ну, я их запекал в, в Marmoset. Так, запекал я в общем в а -а -а этом мармасете. Да, так вот он мармасет у нас, и этот самый шлем. Бывает, что модель не отцентрована, чтобы ее отцентрировать по размеру там, фрейма. В общем, здесь Frame Selection, то есть мы выбрали голову, это, но ее центрирует и получается отцентрирует. Или общую картинку Frame Scene, то есть общую сцен. Так как нас интересует голова, мы выбираем здесь View Frame Selected. Вот теперь вращается четко по центру наша голова. Очень удобно. Так. Substance Painter. Вновь мы в Substance Painter И переходим в Project. Вкладку Project. И здесь наши карты, которые я сразу же и подгрузил. И начинаем их распихивать по местам. Normal Map. Первый идет. Перемещаемся в Normal Map. Потом... Select World Space Normal Map Это вот она Она называется в Marmoset Normal Object Следующая ID Map Которую мы с вами покрасили Также нам очень нужна В некоторых проектах она вообще не нужна Все по развертке можно делать Но в моем нужно Так, Ambient Occlusion AO. Также это все эти карты Я запек в Marmoset Очень удобно там сделано запекание И Респект, в общем, команде этой. Так, э, курватур. Где у нас тут? Курватура, вот она. Position. Position, вот. И thickness. И сохраним заодно файл. вас хельмит. Сохраняем. Так. Сохранится сейчас проект. Сохранился. Так, и вот он добавил, в общем. Сразу цена потяжелела. В общем, добавилось нам сюда все эти карты. Normal map добавился. Сейчас проверим. Это у нас так действует. момент окружаю, наверняка. наверное не особо я понял да то есть вот эти вот линии выделяются с помощью запеченной Ambient Occlusion так ну в принципе можно начинать текстурировать с чего начать Нажимаем на Ctrl g переключаемся в, общем, в английскую раскладку клавиатуры, без нее Substance плохо работает, некоторые элементы вообще не работают, поэтому переключаемся на английскую раскладку, и здесь нажимаем, выбираем первый слой, да, и выбираем Ctrl g это у нас получается папка, и назовем ее металл, допустим. так это у нас будет основа то есть весь шлем у нас состоит сверху будет краска ну а весь шлем состоит из это здесь я не, не удалял элементы которые припеклись, ну так как это будет в проекте в общем тут шея вместе с головой это можно на это не обращать внимания. Я там ну, не тратил время, потому что его так и не было. И все равно в результате не успел за 4 часа это все сделать. Ну ладно, вернемся к Substance Painter. Итак. Основа у нас металлическая будет. Поэтому называем металл. И переходим к нижний слой. Это у нас кто? Это у нас просто слой рисования, мне нужна заливка, вот fill Layer. И переходим в материалы. Здесь предоставляется какое-то количество стандартных материалов, которые идут вместе с программой. И можно здесь выбрать любой металл. Можно самому сделать, можно выбрать. Тут какое-то значение не имеет то, что, ну, в всяком случае, в моем... В моем случае. Значит, текстура будет на нем, так как...